Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, гости, моего канала, с вами снова я, Серый Кролик. Ну вот сегодня послушал я жинку. Не слухать о а если слушаете, только когда она денег. Ладно, короче, послушала сегодня жинку, слазил ее на гору или на чердак. Дали мы своим кроликам серо. Ну, оно как бы и надо, и не надо. Посмотрите. А, сразу можете обратить внимание, что сетку, ну, вот такую прицепил. С мелкой-мелкой ячейкой, она тоненькая-тоненькая, неудобная трендец. Вы же извините за такие слова некрасивые, но говорю по факту. Поэтому, если вот будет у вас возможность такая, такую сетку покупать, не покупайте, не тратите деньги просто так. Ну, сделала так, чтобы они просто не выбивали, не прыгали, потому что здесь молодняк сидит, и они очень шустрые. Приезжали сегодня покупатели и купили у нас отсюда две девочки. Здесь купили две девочки. И купили еще одного мальчика. Внутрь я сины меня ложил, и это очень хорошо. Ага. А, здесь я Юльку не послушал. Просто положил сверху. сейчас пойдем покажу, где я Юльку послушал. Ну, знаете, доброе дело сделал для жимки. Послушал. Это еще надо все Все. Идем сюда. А вот здесь, друзья. Вот наша крольчиха, которая болеет. Вчера ультразурил, 2,5% заливал я ей 5 кубиков, у нее кровотечение. Кровотечение было внутреннее. Рожать ей еще целый день до родов, но у нее стал желудок, это 100%, потому что не калилась, Плюс кровотечение, короче, я поставил 2 кубика витаминов, обработал ухо, разодрала сильно себе течение вроде само по себе остановилось, потому что я там ну, внутри маточная ничего там не ставлю, никакие таблетки, ни свечи. Ну и тут разорил, давай ей с водичкой. Вроде кушать начал. Ну, не знаю как будет. Пройдемте. А вот здесь уже жинку послушал, да? Положим щенка внутрь. положи щенка внутрь. Посмотрите, как они засрались, блин, а? Пойдемте дальше, друзья. Положи этим щенка внутрь. Положим. Но... И что сейчас сентам этим? Они будут его жрать, извиняюсь изображение И гадить на себе. Сейчас будем все убирать. Идем дальше. Где я приложил наверх сеточки, то есть в клеточке там сухо. Ну, то есть нормально. А вот где закидывала внутрь. А, сюда не закинул, не ну, посмотрим. Сюда закинул. Посмотрите. Да, она не родила. Да, ей супер-пупер, она там сена, ну. Но... Куда вот ты лезешь, хулянка? Короче, недавно не надо так делать. Здесь вот не Нет, здесь я не бросал. Так, здесь вот такие мальчики. А продали мы беленького нашего анончика Остался НЗБшка и поместный. Поместный этот бельгийц. Он ну, не бежит, короче. Ну, якобы, тихо ты, якобы бельгиец, но не бельгиец, мужики короткие, ему уже, наверное, 4 месяца, 4,5, он должен быть больше, в разы больше. Ну ладно, так, с сеном разобрались, бог с ним. Сверху мы тоже разобрались, бог с ним. Будем мучиться дальше. Купил я светофоры, вот такие лампы, они на 30 ватт. А здесь у меня лампа висит на 11 ватт. Вот вы думаете, у меня две лампы висят на 11 ватт, а здесь на 30. Да, немножко лучше светит. Должно быть якобы в три раза, но они в три раза больше тянут электричество. Поэтому, Юлька, отходи назад, посмотрите, как мне здесь... Короче, 4 лампочки, это все равно маловато. Мне нужно в центр все равно, скорее всего, с этой стороны повесить чтобы мамок можно было осматривать более-менее адекватно. Mm -hmm. То есть 4 лампы на 8 метров длина м -м, маловато. Поэтому мы купим еще одну на 11 ватт и повесим сюда. И я думаю, тогда по освещению станет все окей. Okay. По поводу освещения сделал две линии, то есть они не запараллельны. Я могу включать левую сторону, могу включать правую сторону. Ну, то есть для вас левую, mm -hmm. правую. Правильно? Ну, вроде правильно. Короче, ага. свет это очень важно, потому что на ночь я оставляю свет. То есть 12 часов света 100% в данном крольчатнике. Для чего? Для того чтобы семенение крольчик было очень хорошее. Если не будет света, ну они пускай и ночные животные, но все равно у них графики, цикл сбивается. Дальше, что еще вам хотелось показать? Сено очень хорошо кушают. Пускай он в комбикорме и есть, но все равно поедаемость чистая сена очень хорошая но они не могут сожрать по 5 килограммов как юлька тут давай сена давай я сшаю, давай сена давай ну, так не надо делать да? Давай, да, да, да. не надо по ну, чуть-чуть немножко чтобы они это хватит там Она обкакалась от страха ну и здесь, Если бы мы здесь по-тревожным были убирать, например, там раз в три месяца, ну, я не знаю точно, может и четыре, как здесь по одной блин, или раз в полгода, здесь побольше, с сеном в два раза быстрее, то в три раза придется быстрее. По поводу поместных кроликов. Я хочу себе только породистых, я хочу себе только породного кролика там. Да, я понимаю, что ты в перспективе будешь получать только чистые, да? Ну вот мой непородный кролик. Поместный. Угу. А? Мочь. И она такая не да, одна. Такая... Что там за Пошь война? Здесь бьется. Война. Война? Вам клеток уже нет? А вы сидите по два штучки в этом. Было 29 кроликов, осталось 23 Звонят, просит мясо. Мяса нет, потому что и кроликов нет. Ну, Кто здесь? Ну, Что им делать? Так, по поводу отбойников, друзья, пластик панели, ну, европанели для обшивки там, ну, всяких там помещений. Угу. Решил, что буду использовать, потому что она дешевые и для меня как бы, ну, я сильно не заморачиваюсь. Что дезинфекция огнем. Ну если буду, то... Ну то есть... Или возьму молочную кислоту и все с бачка это обрыскаю. Да, если там газовой горелкой там работать как, ну, можно и все спалить, черт это все такое помещение. Ну так. Сегодня сделал профилактику акцидиоза для всех. Всем поставил. То есть на 1 литр воды один кубик йода. Йода взял вот такую целую баночку. Но ну, ну, у меня бутылочки было. Ну вот сейчас... Вот такая баночка, здесь сколько? 190 грамм, короче, 200 миллилитров. Uh -huh. Если кому надо, приезжайте, поделюсь. Uh -huh. Ну, вдруг кому вот, ну, не будет он покупать, бесплатно, да. Всю недавно половину точно отлил. А, сюда поставил я 9, так, сколько, 9, 20 литров, 18. А, 18 кубиков залил сюда. 18 кубиков, водичка такая, сразу вот такая, коричневенькая, пролилась. Uh -huh. Ну, нормально. Потому что сено мало ли что. Так, винни грызут. Заказал груз. Делай, еще не видит. Какая удобная штука. А, еще, друзья. Евро Юлька, пойдем покажем друзьям. Ну, что тут по сараю сделали и все остальное. Выходим на улицу. Быстрее укральчать. Укральчать А, хорошо. Погодка супер. Ш -ш -ш -ш. Так, все, что хотел показать, показал. Сейчас ходим к свинкам. Покажем свинок, они пытались убежать, мы не кормим их, так что посмотрим, какие они просто. Все, пошли к свинкам, закрываем это вот этих кроликов и уходим. Тут больше делать нечего. Все. Раз, два, три. Между прочим, сукрольные девочки практически никогда не убивают. Ну, уже с большим сроком, им тяжело лазить по этим... Все, вот так они останутся на ночь и никуда не уберут. Одна крольчиха только выскочила, видите, вот, выскочила отсюда крольчиха ночью, ну или там днем, брик. У ей не было сена или соломы вообще сделать гнездо, ну а -а -а. она сделала из утеплителя гнездо. Пришлось все, все оттуда убирать, выкидывать, ну сейчас мне надо утеплитель заделать, но, знаете, не промерзает. Все, пошли, Телсина. Вообще такая ситуация, Юлька говорит, давай сдадим поросенка. Я говорю, Юлька, ты не сдурела, блин, а? Ну, как бы одного только сдали. Она говорит, деньги это хорошо, так что надо еще еще. Сдавать мы никуда не будем. Свинку еще не померили. По груди оказалось 118, по длине оказалось 116. Так что, если кто пользуется таблицами, кто знает, сколько она весом, напишите. Дальше покажи, вот это вот. Сегодня зашел свинарник, говорю, блин, вставай, ну, я тебе поесть принес, давай кушать будешь. А он такой сидит на жопе. Ой. Я говорю, ну, дорогой, что тебе там, может, растянулся там или еще что-нибудь. Он сидит. Я ему так попыщу. Ну-ка, давай, вставай. Вот как сейчас, да? Он сидит. Давай, давай, давай, вставай. Он сидит, а он, думал, он что сидеть. с ножкой. Нет. Друзья, он так ест, пьет, какает. Ну, я уже не буду залазить туда, хотя Ой. можно залезть. Он все-таки нормально, ножка у него здоровая. Просто он, он кушает, он такой сидя на попе. До такой степени, что... Не надо, Только... хороший. Ой, хороший. Ему надо кончики вот такое помреть. Нет, не ему Просто так видите, все видно. Что Ну, ничего не видишь. Что такое? Вот, чуварники, два чуварники. Ла! Хор... Не вот. надо так делать. И быть. вот еще один. Их я еще честно не обменял. Тоже вот. сидит да. такое. давай, давай, давай. Это сдает. О, этот Это заговорчиво. Вот тебе будет, а? Питочила. Все, друзья, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся, но только завтра. Завтра у нас тоже планы, пообещали люди, что еще приедут, возьмут нам маль... у нас мальчика от кролика. Но им не нужен супер-пупер порода, у них есть девочки, а мальчика нет. Поэтому мальчика мы предложили там 25 или 30 долларов рублей, он заберет и все будет хорошо. Так, если появились вопросы, задавайте, комментируйте, подписывайтесь. Вы с нами, а мы с вами. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия.